Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики, а также все мимо проходящие. У микрофона, как всегда, Вадим Картавы, вы на канале Картавы Выигры на ПК. И сегодня мы с вами поиграем в анархию, волчий законы. Пролог. Пролог. Игрушка, как казалось мне очень интересно, я ее нашел буквально на той неделе, поэтому предлагаю ее посмотреть, почувствовать ее. Мы с вами поиграем в Итву. Битву я не знаю даже, какой сервер выбирать, но выберу любой, любой сервер. Который существует здесь, мне очень показалось, что игра схожа со сталкером Это очень схожа да. э, поэтому выживалка по полной, по полной программе мы будем выживать с вами в этой игре ключики какие непонятные отсутствие. для нас оставили лут э, да. очень много атмосфера посмотри какая атмосфера снежок, парковочка я думаю что самое такое что может привлечь любого зрителя который любит такие игры посмотрим что в домике так у нас здесь ничего нету но вот здесь мы кое-что находим честно честно потому что есть здесь по моему у нас переодеться можно Да, можно переодеться и одеться она мы пока еще не нашли вот у нас есть пистолет у нас есть автомат у нас есть рюкзак и 30 тысяч долларов представляешь какие большие деньги 30 тысяч долларов мы можем потратить в этой игре как ты уважуха разработчикам потому что не каждый дает 30 тысяч долларов Это прям вот Как, как будто пить дать Вот Что еще В общем Наблюдайте Приятного просмотра Приятного чаепития Мы будем пробовать Выживать здесь Осматривать территорию Ставьте свои лайки Потому что они продвигают мои видео вот, мне, мне они очень нужны, потому что канал на дне. Новые, абсолютно новые игры иногда. Вот, э, абсолютно неизвестные никому, в которые никто не входит. Э, потому что они неинтересны новым стр, э, старым стримерам, старым блогерам. Вот, они им неинтересны почему-то. Давайте посмотрим. А, здесь можно оставить кое что а, я нашел какой-то а это вермишель вермишели а да, я понял а у меня есть чайник у меня есть И... котелок то бишь я могу что-то готовить да с вермишеля окей я нашел рыбу рыбу можно будет я так понимаю что съесть вот что дальше Дальше, дальше мы будем с тобой изучать этот мир. Я знаю, что он там есть продавец, и что можно будет к нему подойти и купить что-то. Я обязательно что-нибудь куплю у него магаз. Магаз, посмотри. Магас у веника. Отличный магазин, который мы не прошли мимо. А пока мы лутаем. Лутаем, потому что нам нужно как больше. Можно больше налутаться. Потом потихонечку снег холодно я так понимаю что погода будет реагировать закрыть закрыть дверь а вот закрылась Ушоночка, вкусная огонечек газировочка все есть понимаете да то что на выжить на пропитание. Здесь мы можем разжечь огонь. Сейчас у нас проблемы с огнем нету. И вот он продавец. Веник, который продает нам что-то. Давайте посмотрим, что у него есть. У него есть 5000 долларов. У него есть 5000 долларов. У него есть прицел. У него есть прицел, который мы можем использовать. Да? Ну я думаю, что 15 тысяч долларов бы. Хотелось. Давайте посмотрим, что у нас за оружие и какое. 9 на. 9 на 19 нам нужны пули. Если что, продадим этот автомат, если и найдем что-то похожее. Слушай, но Слушай, у него нет таких пулей. Что делать? Я думаю, что продавать этот автомат по-любому тысяч долларов. В кармане у нас ключик. Ключик нужен или нет. Я не знаю для чего он. Вот. Патроны пока продавать не будем. Что это? Нет. Это я тоже продавать не буду. И тайга. 12 на 76 нам нужно патроны. Есть они или нет. Значит покупаем сайгу. Да? Сразу. Есть сайга. Мясо. Мясо нам пригодится чтобы поесть я так думаю. Вот. Давайте что сделаем? Мы растопим точь, печь печь растопим обязательно и то вот печь мы растопили, здесь можно будет греться в любое время, прийти сюда и погреться. Так, у нас есть топор, у нас есть пистолет где мой автомат? А, все понял, нам нужно зайти в инвентарь делать вот так. Отлично. Надеюсь, что патроны... Патроны не нужно будет использовать. Да. Я, я хотел прицел, но, к сожалению, на 30 тысяч долларов, на 30 тысяч долларов их не купишь. Вот. К сожалению, их не купишь. Но можно купить газировки, если хочешь. Давайте купим газировку, потому что она годится нам тоже попить. Поесть, короче, покушать, покакать, к сожалению, никак. Вот. Ну и пойдем дальше изучать местность. Тут нам нужен в любом случае ключи здесь. А у нас есть место. Можем использовать... Вот они. Так, меня попали. С какой стороны меня попали? хедшот первый хедшотик и я думаю что нужно похилиться здесь не работаешь ну а вот так да у меня кровотечение ну, как это делается ладно вот так А, это жажда, елки Вс. это была жажда. Воу! Так, чё один минус. Он умер или нет? А, вроде бы умер. Поперезарядимся. Пойдем осматривать дальше эту местность, потому что мне интересно. Пошли. Слышу шаги. Я И... Спрячусь опять в твою зону. Сударно. Очень. Ты откуда взялся? Это не настоящие игроки. По-моему, это боты. Ну ладно. Все же, все же интересно. А ладно, сколько у вас здесь? Так, мне нужно срочно подхилиться. А, нет. Так, ладно я yeah. давай или нам так со здоровьем все в порядке надо попить нам еще но no стоп а есть у нас пока есть вот. пока что все окей Почти всех убил. Сейчас полутаемся здесь. Течка. Ну и давай посмотрим, что это за ангар, раз его так охраняли. Мы же должны попасть в этот ангар, чтобы посмотреть. Так, у нас О, В принципе, нам можно поесть пока. такое. Давай... Юбилейные печенья съедим. Отлично, мы поели, мы поели и осматриваем территорию потихоньку. У нас никто не запас здесь. Попасть в ангар. Можем. А, нужна бомба. Я пока их нету. В общем, все мы здесь обошли. Здесь больше ничего такого интересного нету. Будем двигаться. Я знаю, что здесь можно брать машины. Я это уже видел. Вот машины можно брать, но мне нету места. А пока я хожу, я могу замерзнуть. Это денежки. Денежки фонарик у нас есть. Как тебе атмосфера, нравятся такие игры или нет? Вот мне чисто интересно, напиши в комментариях. Вот, как бы по мне вот очень даже привлекательная игрушка. Я бы провел сотню часов здесь, как всегда зависит от того, сколько ты лайков принесешь мне, вот. хотя бы 10 и я сделаю продолжение, да вот обмана кого-либо, я не люблю никого обманывать так откуда? откуда? откуда? откуда он? откуда идет? вот он ты? что есть где? -то? Ой, я малину поймал так а еще откуда-то отсюда шмаляют а вот он так есть еще где-то есть я их не вижу прикинь что им. В этом потоке я их не вижу, надо. Так есть, учился, учился. Уже настанет темно. Бля, ну я замерзаю походу. немного я шел по дороге они взяли и перенаправили меня в другое место Ладно, здесь мы сократим огромное число количества, и которая по сути я не задумывал ничего чтобы дойти до откуда-то карта у меня есть ого нефтяной терминал Давайте попробуем добраться до, сначала до заправки. Так она ближе всего получается. Вот так нужно. Слушай, ну меня дня и ночи меня привлекает. на дня и ночи мне очень нравится. та атмосфера, которая в игре есть вернулся назад ну ладно мы можем переждать эту ночь па можем переждать эту ночь у себя я в магазинчике тем временем мы можем покататься можем покататься на грузовике но пока темно я хочу и не у нас кончились дрова мы можем использовать так что нужно сделать какой-то рецепт будет продам нужно похом надо покупать значит дрова есть Чем здесь кепка? О, дров у него нету. Ох. Чуть пополни, пополни А у меня есть. Дров. Э, под названием Аманалу. Не пойму, что это, то ли дрова, то ли нет, но похоже. Э, мне нужно найти дрова. О, моя любимая фраза из сталкера. Ребят, не стреляйте, я. Где они? Я.. У меня проблема просто в том, что я не вижу их. Ладно, мы шли к заправке Там... Путь Быстренько пробежим здесь Так Нам бы найти дрова еще Экс... Экстрим какой-то так, давай в домик. В домик, в домик срочно. Ты ничего не видишь. Где ты? Откуда ты шмаляешь? Квак. Мочи, фраера. А? Не надо, не стреляйте мне. Да хороший мальчик Стребно ночь прошла. Я просто не могу. Так, у меня жажда опять. Жажда. Жажда. Что? Иски не помогли? Они, они делают еще больше сушняка Так, ребят, не пейте виски ни в коем случае, они добавляют жажду. Так, что это у меня блог? Э, непонятно. Жигалка, может мне пригодится для чего-нибудь? Пока не знаю, не могу ничего сказать. <связь> мышь повесилась, мышь повесилась в шкафу. О боже мой. меня жажда, ребят, мне нужно... <связь> Иначе я, я не выживу. А темно, ничего не видно ненавижу играть в темноте. Сам, самое самое страшное, что могло случиться в игре. Так, ну мы... Я бегу за, к заправке. Потому что я так думаю, что там на заправке я найду чего-нибудь. Попить. Защитники. Куда? Куда я вошел? зум, я вошел. Видишь, да? <смех> <смех> Он был сзади! <смех> Возрождение рядом 5000 Я потрачу эти деньги, потому что мне интересно. Так. А у меня теперь нету моей сайги, да? А -а -а -а. Ничего нету. весь лут пропадает. Ладно, мы бежим отсюда. Здесь нам без. Без ничего. Топором и с пистолетом как бы делать-то и нечего. А ты! А собака А ты! А ты! А ты! А ты! А ты! пользовали аптечку у нас кто-то стреляет но я не пойму кто это и откуда это самая важная часть которую я хотел бы видеть очень классный мне понравилось я не знаю как вам вот эта атмосфера ночи и всего она дает собственную какую-то волшебную информацию тебе, да, которую понимаешь? это вот отсюда чего? будем плану Б Проблема в том, что у меня конь... нет патронов даже, елки-палки. А до магазина бежать еще целую кучу времени. Я не знаю, здесь веревочка есть. Веревочка для того, чтобы... Елки-палки, где... где топор? Я, короче, если что, буду убивать топором... Она что, пойду? Зону не забежать и в какую... Я <Стур> труп. Петр... <Стур> За мной охотится прям... Гадюкина, станция Гад... Гадюкина стреляет с Помогите, первое, первое. Первое. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Не изнасиловали боты. Фух, здесь поспокойнее. Мы можем взять... Здесь... по крайней мере, это даст нам кое-какое-то время какое-то... даже не знаю какое оно утра бы дожить что значит атмосферные игры вроде бы может просто взять и умереть я их просто не вижу опять тысячи я не буду возрождаться потому в этот раз я как бы и подумал от 30 тысяч был В общем второй раз не получается Я не знаю что здесь Давайте попробуем Как бы заначка У нас очень мало патронов. <звы> <звы> очень прикольная акция в том, что мы можем прыгать. А, фонарь. Он появляется. Вау! Это просто вот то, что мечта любого шутера, который убийца папка убийца его что может быть если бы он был еще онлайн, он бы действительно Убил бы все на свете. Своей атмосферности и по своей динамике. Но с ботами тоже иногда приходится что опять мышь. В этот раз опять мышь повесилась только не в холодильнике, а мышь повесилась Прямо на столе. Вот. Такая мышка замечательная. Так, и пока светло, мы пошли... закупимся на пять патронов. Для пистолета в этот раз. Будем с а, пистолета играть, потому что... Потому что. Я потратил все, теперь я... Сахарочек. Так, мы сейчас будем собирать машину, чтобы нам было веселее. Машина у нас стоит возле магазина. Если кто то что-то не так, там есть трактор, которым мы можем тоже покататься. Есть? Можно? Ага. А? Как его чинить этими? Есть батарея? а вот вот Второй мы поставили чего что я не попал в нему гриндец полный Ого! срочно по Вот они глупые, он зайдет сюда. Берем что? Чифрейра! Откуда? Чтоб вас? Чиф! довольно таки весело получается и как я не попал в него вообще я думаю что здесь должно быть что-то почему она не открывает непонятно этот раз мы сразу к магазину пойдем потому что у нас все есть кроме лута нужно купить патроны как можно больше я поставил аккумулятор на трактор если что нам нужен бензин сразу до магазина бегу чтобы купиться патронами потом нам нужно будет это я трогать не буду нужны патроны у нас патроны здесь девять девять девять на девятнадцать мы на восемнадцать а серьезно? Возможность есть купить... Ой, пятнадцать. Чего? Нет у нас больше возможности купить чего-то долг Ай, плохо Писал пистолеты еще короче будем так здесь что та же самая ситуация мы должны зайти в гардатил подать всю венику, что нужно собрать канистру а подожди здесь есть Я сейчас взорвусь, пока я лутаюсь, очень плохо лутаюсь, медленно вот, мы забрали все. Так, ну что? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ай, ай, помогите, помогите! Я выжил, я выжил. Так, надо продавать все. А я Боя... боярышник. Кроме воды, все продаю. придется все продать вот. <сOR2> <сOR2> да. теперь, теперь мне можно по поиграть Мачи, до этого мы пару раз поплошались Где нужно тренироваться играть в контрастрайк? Ну, ну, ну не говорите, что я вам рассказывал, эту игру. Так, мы все продали. И появилось ли что-нибудь здесь еще? потому что он пригодится в магазине потом дать понял теперь как лутать появится еще В принципе нам нужно взять аптечку, так, здоровье я его остановил, это хорошо, у нас что можно продать? продать? Деньги есть. тысячи долларов стоит у нас котелочек. Но я его куда-нибудь спрячу. Он нам пока да, не нужен. Ок. Бизнес у нас пошел свиней Так, и нам сюда нужно найти... Деньги бензин и аккумулятор Теперь мы можем смело двигаться вперед и искать нужные нам ресурсы Нужные ресурсы могут быть Могут, могут быть где угодно. я патрон столько потратил я лучше выйду вот так вот. я убью елки палки чем... а ладно у нас двое тут хороший был пистолетик это хорошо там денегу, но там что-то нужно продавать. Мы будем продавать пистолеты и всякая интересности. Здесь у нас что-то. Убираем. Я оделся, слышно. У меня с водой проблем. Тут толпь. Ну это понятно, это чай, давай попробуем. Красовки жили нашел кроссовки пошел аккумулятор как бы правильно это было я их не вижу Это. дает вот Лично. У нас запасли. Блять, этот дом я не помню, убутал ты, удал. Па, один так нельзя, нечестно. где ты, милый? должен быть здесь ладно я короче пенику давайте все дыбал ибо пока меня не убили Магаз будет как. Не знаю. Так, это может быть нам понадобится. Не знаю. Кроссовки. Давай поменяем кроссовки. Максов. Как тебе внешний вид мой? Потому что круто. Эти мы продадим. Можем купить пром себе. Так, подадим это. Аккумулятор. ли продавать аккумулятор? Ну что нет. Мне тоже Виник тоже говорит, что Боже мой, они стоят продавать аккумулятор. Пойдемте вперед, опять в сторону заправки. А еще не сильно стемнело, мы можем. Я на него патрон, сколько уже потратил его кепалки. потратил по комнате понятно могу ли я залутать заправку не знаю думаю вот третий шанс если не получится то в следующем видео потому что в темноте я не очень хорошо вижу Вообще очков. Вот. Так. Я даже не знаю, цена, цена. Ну давай, возьмем. Ну, это она 175 долларов. Патроны хотя бы оправдаются цена 125 долларов, вы шутите? никто этого не увидит, кроме моих зрителей надеюсь, что вы это оцените Будем мы лутать? Есть. Есть какая-то запретная зона. Я не знаю, что это за зона такая. Это АЗС? Я понимаю, что это АЗС. Я бы хотел ее полутать. Боюсь, что здесь... это было? о! там баки? серьезно? вы серьезно? вы серьезно? зомби? меня или зомби. <смех> Ребят, я думаю, что видео получилось очень -таки забавным и интересным. Если бы вам понравился этот ролик, обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно приходите на следующее видео. Ставьте лайки, если мы наберем хотя бы 10 лайков по этому видео, да, я обязательно сниму продолжение, потому что игра действительно мне понравилась. У нее хорошая атмосфера, у нее классный геймплей и она очень интересная, она смешная и прикольная. Поэтому, если вы хотите, чтобы я еще запилил видосик, то обязательно... Напишите свои комментарии, мне будет очень приятно слышать от вас пару слов, что вы думаете. И конечно же, не забывайте про лайки, это мотивирует меня для создания видео. Ну, на этом все, у микрофона был, как всегда, Вадим Картавы, вы были на канале Картавы в игры на ПК.